Друзья, всех приветствую! С вами Дмитрий Анцупов и пару слов про особенности бронирования апартаментов через booking, через сервисы Airbnb в Грузии. С этим я столкнулся в Батуми В Тбилиси у меня такой истории не было, но запомните, вашу бронь обязательно нужно подтверждать. Нужно обязательно позвонить хозяину или иному контактному лицу, которое указано непосредственно на сайте. Потому что несколько раз я сталкивался с таким, и тоже читал об этой проблеме в чатах, что бронируешь апартаменты, там, букинг пишет тебе, что ваше бронирование подтверждено. По факту можно приехать и узнать, что как бы то, что сервис подтвердил, не означает, что это так. Потому что апартаменты могут быть сданы кому-то. Еще у меня было несколько раз, что я звонил, и мне говорили просто... Ой, извините, там люди продлили бронь, там кто-то приехал еще, ой, я занято, ой, давайте другие даты, а давайте вам другую квартиру подберем. То есть ситуация какая, я так понимаю, что в частности в Батуми собственники апартаментов, не все, но определенные люди, да, они раскидывают объявления на несколько сервисов, там Booking, Airbnb, какие-то чаты в Телеграме и так далее, и так далее. И когда у них апартаменты на какой-то период бронируют, по идее, ты должен зайти во все сервисы и поставить, что с этих, по, по такую-то дату э, апартаменты заняты, брони, там, свободных мест нет. Люди ленятся, это не делают. То есть сервис тебе может показывать, что в эти даты апартаменты свободны, а по факту, по приезду узнаешь, что это не так. И если с букингом, например, проблем особых нет, потому что букинг он не берет э, деньги вперед, ты можешь платить на месте, то тот же сервис Airbnb, он, например, списывает у тебя деньги с карты, и возврат у них там будет порядка там, двух недель. То есть ваши деньги могут зависнуть, что не совсем удобно. Поэтому всегда прозванивайте, всегда перестраховывайтесь, иначе можете получить такие вот неприятные сюрпризы, которые, наверное, как-то где-то могут даже на качество вашего отдыха повлиять. До новых встреч! Надеюсь, видео было полезно.